Здравствуйте, дорогие мои друзья. Ну вот сейчас еду, еду по Москве, почти всю Москву проехал. К сожалению, нету ни микрофона, ни этой какого палки для, ну, как это, палки для селфи, с которой я обычно снимаю, поэтому и, и дрожит и может быть звук не очень хороший. Видите, <плодил> а, вот, и собаки гавкают. А к чему я? Наконец-то сегодня я хочу прищемить, как говорится, этого нашего. Сергей Семеновича Собянина. Думаю, ну ты, блин, мне попался. Наконец-то большой снегопад в Москве. Наконец-то наконец-то огромный снегопад. Еще вчера, вчера в, в своем дворе, в Москве у нас там большой двор, ну там много домов, и там как-то вот такой вот, как бы нек некоторый микрорайон. И там еще вчера снега не было. И трактор. Трактор ездил, ездил, ездил. Такой чистящий. Че, ездил? Снега нету, ничего, наматывал километры, что в отчет был. Сергей Семенович лег отчет, что наши тракторы наездили столько километров. Столько, как говорится, сожжено горючего. Столько часов мы все вспотели. И Семенович, наверное, тоже бахнул стакан и сказал, о, молодцы ребята. Сегодня снегопад, и еду по всей Москве. Ни одной чистящей машины. Эвакуаторов полно. Вот эвакуаторов полно, вот этих вот зеленых, блин, как его, крокодилов. Полно. Они же зарабатывают, они воруют машины, а потом, как бы собаки подтверждают воруют машины а потом люди вынуждены выкупать их со штрафстоянок тоже Серега собянин такой знаете похититель похититель собственности ну а чтобы убирать где вот эта бадда, где эти все деньги конечно на этот снегопад они спишут колоссальные средства что будет все с трудом что столько москва встала в пробках и невозможно ни одного трактора. Ни одного трактора. Даже с утра дворников во дворе. Думаю, куда вы сиделись? Вы ждете, когда снежок выпадет, чтобы тогда уже убирать. А сейчас, значит, вот даже не поливают. Ну, каким-то реагентом, чтобы не было, ну, как бы, с мелких аварий. Не поливают, не посыпают. Значит, что там... Э Серж, ты, блин, это, с похмелюги, что ли? На дворе снегопад. Выгляни из-за своего, из своего окошка. Просто выгляни из-за окошка и позвони кто там. Бирюков тоже, у которого там целое поместье с гусями и свиньями под Москвой. Вы что, свои обязанности не выполняете? Вы что, вот, вот плитку вам класть в одном и том же месте или асфальт менять, это нормально. Это, это на, на это у вас соображения вашего хватает. А, убрать... Убрать снежок... Первый снег, настоящий в городе, вы не можете. Раньше могли, когда не было таких средств. И дворники как-то, и еще все, все. могли, сейчас не могут. То есть вот, показатель бессилия и, и уродства вот этой, вот этой власти. Просто они не могут ничего, кроме врать и воровать. Вот две простые вещи. Да и то они это делают хреново, потому что их палят на каждом углу. Ну вот они палятся сами. Понятное дело, почему, почему Сергей Семенович падок на... Тяжело? Тяжело врать. Все-таки вот чувство в нем есть... Есть маленькая живая душа. Она бьется и говорит, Сережа, хорош. Хорош прекратит. Знаете, вот такой, как голубой воришка из 12 стульев, который, ну, человек совестливый, но он не мог остановиться. Вот просто не мог. Ну и, как говорится, и он думает, еще денек, еще недельку, еще мы бомбанем на, это, на асфальтах, еще бомбанем на, на снегопадах, мы это сделаем. Надо вот каждого жулика, каждый жулик должен вот вовремя завязать. Вы знаете, многие, но не, вот почему-то они не завязывают, друзья мои, вот как они вор вор начинают воровать, так и воруют. Ну вот... Вовремя, ну ты уже нахапал Надо насладиться своим богатством Хотя бы, вовремя уйти Вовремя, как говорится, встать на лыжи Тем более Снежок Серега, вставай на лыжи, пока не поздно Дуй себе в Тюмень, там тебя еще уважают Я, Мне некоторые пишут, что вот в Тюмени Он был таким хорошим Москва портит людей Друзья мои, Москва портит людей И вот маленький, как говорится Мальчуган Сережа Зачем ты поехал в Москву? В Тюмени ты был уважаемым человеком хорошим хорошим мэром не знаю правда вот здесь ты плохой вот здесь ты хреновый мэр который даже снег не может убрать во дворе вот хреновый мэр вернись к истокам пока не поздно хотя наверное уже поздно уже как говорится все все украдено до нас все пропито жаль жаль ну что ж друзья мои, посмотрим как как дела тут сложатся ну, пока ни одной машины. Я проехал всю Москву тут, парюсь по пробкам, уже аварий полно. Нет, ни одной машины. Где же они? Ау, ау, выгляните в окошко. Московское правительство, все эти наглые морды, такие серьезные, которые разбираются во всем. Вот простой человек, я вот смотрю, снега полно, аварии на улице. Ни одной машины. Не... Ну, вы хоть, хоть это... Кстати, в, это, в Петербурге этот как его хрен Беглов, он даже в прошлом году там лопата Беглова была. Он сам с лопатой выходил. Хоть, хоть посмотреть бы на них. Вот это хоть был бы поступок. Смешно, конечно, но все равно. Сосульки сбивал сам с крыши, по-моему. Чуть не свалился. Хотя нет, это не он был. Все, пока.